Здравствуйте. Меня зовут Ксения. Рядом со мной Сауле и Марат Тенебаевы. Практики психологи, телесный терапевт, трансформационные тренера. Вот у нас сейчас октябрь на дворе и мы уже привыкли к тому, что празднуем Хэллоуин. Но многие вот скептически к этому относятся, что это наносное, это не наш праздник, это вот понавыдумывали всякое. Зачем это все надо? То есть почему мы вот это начинаем перенимать? какие-то заморские вот эти праздники надо оно нам или не надо как вот считаете заморские праздники это да, скажем так сказано не то что вот только в Америке эта сущности есть в этот день что это что в этот день все страшные вот эти сущности выходят со своих параллели и начинают здесь короче вокруг нас но ну, им вроде а, в этот день разрешено да. гулять тут, Да, да. Вот резять Рез... Рез... да. сахар ребята да. но просто напросто мы э, у нас у всех этого у всех народности это было просто забыли такого про, рода праздники они есть да и в этот день просто не рекомендуется ходить в лес очень где веши э, вроде а мы же, вот, благодаря тому, что интернет вот это взяли, вот, и только, знаешь, вот, колонн только в Америке. Ну, там он красиво упакован. У нас это когда было, так <с это давно было. И уже подзабыли за время Советского Союза, забыли, что это, как это. И этого всего нет. там же красиво это было. Ну, вот это, там, оберточка, да, такая, красиво преподнесена. Костюм. Костюмчики. Ну, а на самом деле, в этот день, конечно, не надо ходить. Да, в лес, на всякие там страшные места. Где это все имеет свойство выйти и обитать. Да. Поэтому с этим делом надо просто в этот день немножко держать Аккуратнее, это, да, и себя. Да, да. И обращать внимание на какие-то такие моменты. Конечно, они одевают там. Люди одеваются специально наряды, маски, это как бы ну, тоже такой своеобразный ритуал, да, отпугивание их и что. Показать, насколько мы можем совместимы быть в этом мире и жить гармонично друг с другом, да? потому что это в принципе действительно возможно. Если главное не бороться, то это все нормально, потому что любая антиборьба рождает борьбу, понимаете? Ведь любая сила, на нее находится сила. Поэтому здесь важно понимать, относиться к этому философски. Вот мы были летом в Японии, и там тоже был такой праздник, мы как раз на попали, был такой подготовительный период, две недели, да. Обычно там даже вот за месяц мы не слышали, что машина даже пиликает. Вот, там очень так уважительно друг к друг другу относятся и берегут тишину, хотя насколько там густонаселённо, да. Но вот в это время разрешено то, что, что делают люди. Они после работы или в течение дня, особенно вечером, под утро, начинается такой крик, там как кричали они? Ой за, ой за, ой за, ой за, ой за и, и такой Что большой крик. Значит? Ой за, ой за, ой за. это знаете как вот призыв, да вот, поднимается, вот, силу дают, да вот как вот мы кричали там. Алло, алло, алло, алло, вот типа такого, да. Вот и вперед, вперед, вперед. И там, это, чем этот праздник связан, то раньше в старину говорили, что люди часто болели, какие-то были несчастья. И вот для того, чтобы изгнать вот злых духов, то есть они специально постятся в этот день, до этого времени, да, какое-то определенное время, они не пьют спиртное, не занимаются сексом как месяц когда они готовятся к этому действительно как вот очищаются ощущением и они у них есть поверье что они в этот день именно прогоняют вот этих вот злых духов которые мешают им нормально жить и э, которая приносит им вот эти счастья, заболевания и так далее вот с этим это связано Но праздник очень яркий красочный особенно это очень так внушительно видно когда вот такие большие там конструкции да, конструкции, там, да, да вот, весит они, там... весит тонну угу. эта конструкция весит тонну очень высокая это считается что это которая тонна это маленькая а которая побольше там в четыре раза больше она весит 4 тонны И вот эту тонну весом вот эту конструкцию они Мужчины, они специально одетые такие, да, на своих плечах несут, но бегают в каждом своем районе, да, и вот этот месяц тренируется, они там по поначалу, потому что днем работают, а потом ночью собираются, начинают кричать вот это все, да, ночью просыпаются. Иди. Там это могут участвовать мощно. дети маленькие, когда они бегут вот с этой большой конструкцией, их встречают люди, тоже в таких же одеждах, они там поливают дорогу типа как вот святой водой да окрасили вот таким образом ну, очень ярко красиво этот праздник особенно понравился костюм мужчин но ну, мы вам это видео да, покажем, вам покажем как они выглядят да, да? очень оригинально да, я там ну, как вот. раз снял заснял когда они так мощно кричат мимо тебя пробегают они... одни наверху сидят на этой конструкции что интересно половина сидит и тех подбатывает которые внизу а эти внизу бегут на плечах полуголые несут. Так, это очень, так, очень важно. Так. Да. так что, дорогие друзья, любой праздник на самом деле имеет место быть. И если относиться к этому как-то философски и принимать все, что есть в мире, в мире имеет место быть любое событие, любое дело. Потому что это все, как бы, возможно, нашими мыслями, нашими действиями. И тем это все, как говорится, какой-то есть в этом вселенский замысел, да? И относитесь к этому просто легко, философски, принимайте это состояние, да, есть такое место, повеселитесь, оденьте эти маски, что то такого. На Новый год не тоже одеваем маски или да? Вот, как-то так. Выбирайте, дорогие друзья, как вам праздновать, тихо, спокойно или вот маски, костюмы, это уже сами решайте делитесь этим видео, комментируйте, напишите в комментариях, как вы празднуете этот праздник, и празднуете ли вообще. С вами были Сауле и, и Мурат Янибаев и я Ксения. Пока-пока!